Приветствую вас на пятой шпаргалке от Максон. И сегодня мы поговорим с вами о выделении полигонов. Очень часто на сложных объектах нужно выделять часть полигонов. И это занимает очень большое время, потому что объект нужно разворачивать и выделять его со всех сторон. Обычные инструменты, которые нам дается на панели инструментов, они позволяют, конечно, выделить сразу несколько, но края у нас будут не очень ровные, и все равно придется вручную дорабатывать. Для того, чтобы упростить эту задачу, мы будем пользоваться инструментами, которые нам дает Максон в панели «Выделить». Мы выбираем циклическое выделение и выбираем, например, нужную нам область, которую мы хотим выделить. Сложное, например, лицо, глаза, губы, нос. Там, где нужно в ноздрях, в подбородках, в губах, в глазах разворачивать, долго мучиться все это вручную обводить. Вот. Для того, чтобы быстро все это заполнить, мы выбираем выделить. И заполнить выделение. И нажимаем на обведенный контур. Все. У нас получилось выделение обведенного контура. Если нужно добавить нам. Каких-то полигонов. Мы соответственно. Можем это сделать. Как вручную. Так и с помощью. Инструментов циклическое выделение. И если нам. Нужно сделать, например, одежду, мы снова берем циклическое выделение, выделяем нужный нам объект, мы снова берем заполнить выделение и нажимаем обведенную область. Убираем каркас, команды, отделить, закидываем на новый объект текстуру. Все, мы получили одежду. Таким образом, быстро и без особенных хлопков. А на этом все. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующие шпаргалки от Максона на русском языке.